Работает! Работает! Крутись, колесо! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в рафт. Выживание на плоту, и мы загружаем наш мир. Окей, сегодня нам нужно решить одну важную проблему. Наше колесо... Что произошло? Я... О! Нифига, пролак какой жесткий случился. Я чуть через бочку, что ли, упал. Все, вылазим, вылазим. Ха-ха-ха, не смогла мне тронуть. Мы должны решить одну важную проблему. И это нерабочий мотор. Его неработоспособность. И мы знаем, в чем его главная проблема. Судя по вашим комментариям, вот они. выписали: что мне мало одного мотора для моего плота. Потому что у меня очень много секций. Это очень большой тяжелый плод. Чтобы его толкать по воде, нужно много силы. А значит, нам надо расширяться. А, посмотрите. Вот тут написано, один мотор, 100 секций. Я и не заметил, потому что тут эта дурацкая штука, которую надо убрать Не знаю, что-то такое есть Зачем то мне здесь нужно, Но ты мне больше не нужна С твоей тиранией покончено То есть, получается, мы будем добавлять новые секции Чтобы потом построить мотор, которого может не хватить Потому что я буду добавлять новые секции Блин, это замкнутый круг Да нет, все будет нормально, я уверен Мы просто соберем побольше ресурсов И будем грамотно их распределять, чтобы делать грамотные моторы так, Здесь заделать, заделать, заделать, заделать, заделать Не увлекайся, Евгений Я знаю, ты очень любишь что заделывать Ненавижу работать ночью Давайте спать Все Кучу ресов с утра пораньше понабрали. Красивая картинка. Очень красивая. А, ладно, стоп. Мотор. Вот он. Нужен железный слиток. Давайте немножко эти сделаем. Микросхемы, доски. Как сделать микросхему? Медный слиток, сок лианы. Медный слиток, сок лианы и микросхема готова. Нам нужно еще немножко досок набрать. Мотор готов. Да, будешь прямо здесь рядом стоять. И теперь, я думаю, нам точно хватит их. Но у нас не хватает труб, поэтому надо об этом побеспокоиться сейчас. Топливная труба и нужно всего лишь лама немножко. Стоп, а будет работать ли вот это? Оно здесь соединится? Только один способ проверить. Давайте поставим здесь. Отлично! Сеть соединяется. Вот эту трубу и вот здесь. Собственно, у нас теперь готово два мотора. Прежде чем мы ими воспользуемся, давайте немножко полутаем этот остров. Кстати, заметил, что у нас мачете находится в одной категории с оружием наравне с копьем и деревянным копьем. А значит, мы можем дубасть всякую с помощью мачете. Ха-ха! Это сразу убийство. Ну, в принципе, она уже была покоцана, Но я думаю, этот удар ей очень не понравился. Но, по крайней мере, теперь эта акула приносит мне пользу. Давайте этот кусок акулы пока положим сюда. Пусть лежит. А этот кусок акулы кидаем за борт. Воу, тут чертовски много всякого полезного лута. О, боже мой! Я испугался. Я думал, что это мини-акула приплыла мне убивать. Это всего лишь чайка. Перестаньте меня пугать! Воу! Воу-воу-воу! Эта тварь промахнулась. Она не может меня укусить здесь. А -ха -ха. Теперь... А, нет, все-таки я по зубам ей. Очень даже по зубам. Но, возможно, я ее и дал по зубам но коцать меня не это, а отсутствие воздуха. А! Боже мой, надо бы выплывать отсюда. Пожалуйста, побыстрее, побыстрее, побыстрее. Все, все, все, все, все, все, все. Надо бы опустошить этот остров как можно быстрее и сваливать дальше. У нас там с вами цель. Очень важная. Новые координаты. Мне вот что любопытно. А будет ли здесь работать металлоискатель? Ты смотри, на каждом, оказывается, острове есть что откопать. Я все ближе к тебе металл. Ты где-то здесь, да? Опа, мы на месте Прямо здесь из камня тебя выкапывать Давай попробуем е -е -е. Поднять Это единственный способ добыть титановую руду у нас А это что такое? Пол Фокс Какая-то фотография О, как много всякого добра мы набрали Воу Атака Думал я сплю, а я бдю Одного удара достаточно, чтобы отпугнуть ее Хо -хо. Посмотрите, как много всего мы добыли Давайте все это плавить Но мы точно не будем плавить водоросли раньше времени Потому что мы уже усекли, что они могут понадобиться Будем плавить только при необходимости И наша руда дружненько расплавилась Поднять якорь и активировать моторы Раз, два, поплыли -ху -ху -ху. Вот, вот эта крутилка Только почему -то мне кажется, что это колесо Лучше, чем вот это работает Мне просто даже любопытно, как будет работать это, Если я начну вращать этот руль Ага, мне стало ясно, что у нас не все настолько хорошо продумано, как я думал Дело в том, что мне надо развернуть плод Я всегда хотел, чтобы он был ширь, а не в длину Тогда давайте, погодите секундочку, выключим, выключим, выключим Кажется, тебе недостаточно ясно, что... Тюк! И больно Боюсь, моторчики придется вас на время разобрать Но не переживайте вы не навсегда выпиливаетесь из реальности. Я вас верну к жизни. Надо лишь просто понять, как это сделать. В какую сторону нам приятнее было бы плыть? Вот так или вот сюда? Мне почему-то кажется, что вот это перед. Да, это больше похоже на перед. К тому же там есть остров. В таком случае нам нужно немножко застраиваться. Окей, okay, мои моторчики готовы к жизни вернуться. Вот один. И вот второй. Кто оставил здесь дыру в фундаменте? Непорядок. Это, кстати, очень хорошая дыра, надо ее использовать. Заделаем ее ловушкой. Так, моторчики мои дорогие. Надо что-то с вами делать. Допустим, мы уберем вот эти все трубы. И потащим их вот сюда. Ты куда, бочка? Хотела сныкаться под фундамент, да? Черт, еды не хватает, чтобы прийти как следует тебя ударить. Погоди, погоди. Ах! А! Не успел! Стой! Плот! Фух! Я мог чуть я мог подохнуть. Хорошо, что я не включил мотор. Там плот! Кинься якой! Мне надо подумать. О, большой остров. Так во-первых, ты акуле кусок. Иди сюда. Мы должны все собрать. Теперь бы я с удовольствием бы все это распределил. О, боже у нас уже не хватает места. Окей, еще один новый ящик у нас готов. Какой мы зажиточный человек! Плот! Тянин. Хорошо, мы с вами определили, что вот это перед нашего плата. Это требует от нас небольшой переделки вообще в целом всего. Я думаю, давайте пока уберем парус, поставим его где-нибудь вот здесь. И то же самое сделаем со штурвалом. Очень важно надо обновлять рабочее пространство. Деревянный сил готов. Во! В целом я мог его сюда поставить, на самом деле. Так было бы даже проще смотреть... Ах. Идеально, теперь все отлично А на освободившуюся ячейку мы лучше поставим наших штурманов Я, конечно же, про уточку Утка-самурай! Это утка-самурай, кстати говоря, или нет? Нет Она ничего общего с самурайством не имеет Но ты будешь все равно, утка-самурай! И бас-световой год для бедных Они будут смотреть и говорить мне, куда я плыть Правильно я все делаю в своей жизни, гордятся ли они мной. Наша с вами цель, это 770 метров всего. Хочется плыть побыстрее, поэтому активировать мотор. Что-то мне не кажется, что скорость прям сильно уж увеличилась. Нет, в целом неплохо. Я даже думаю, что мы можем такой третий мотор замутить. Смотрите, перед вами самая бесполезная лестница, которая только может быть. Также нам нужно 5 железных слитков и очень много дерева. А у нас очень мало дерева, кстати говоря. Итак, следующий мотор готов. Ааа, -а -а, красота. Стоп. Прогруз, только что был прогруз. Мы что-то должны увидеть или нет? Так, давайте мотор на полную. Мы еще быстрее поплыли. Как это все технологично. Так, подруливаем, подруливаем. Жалко нет какого-то рычага, который раз. И все моторы сразу перестали работать. Придется их по одному выключать. Давайте соберем все, что мы награбили. Нагребли, ладно, я ничего не грабил. Это было бесхозное все. Ах, как приятно собирать этих ловушек. Ах, как же приятно пополнять запас ресурсов. Окей, ныряем. Сразу берем металлоискатель здесь есть чую чую тебя богатство И здесь так няма ням что это просто хлам продолжаем Молчито! Молчито! Воздух, воздух! Все, все, я понял, все понял, ухожу. Давайте свеемся с нашей картой. Нам нужно вот в эту сторону развернуться. Разворачиваемся. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Чуть-чуть! Есть! Стоп! Включаем все моторы. Ух, <звук> давай копоть, наполни это место. Блин, ну что так медленно все происходит? Надо стоить с Я говорю! Работай! Работай, крутись колесо! Пролак случился, мы где-то близко. Сейчас будет что-то еще более грандиозное. Как дела с топливом, кстати? Ой, его еще целая куча, да? Нет, его мало. Целое мало. Давайте добавим немножко манго. Сделаем топливо из манго из ананаса И из арбузов. Нет, один немножко скуч. Стоп, у нас же есть биотопливо. Ну-ка наполнить 450 метров. О! О, блин! Ах, меня каждый раз это шокирует! Поворачиваем! Они все время находят способ меня удивить. Ты когда ты видишь это на горизонте, тебя прям, не знаю, у меня внутри все сжимается. Что это? Это очень красиво выглядит. Это огромный город будущего. Это реально тут большие здания. Да, это прям город. Там что, еще и машины катаются? Давайте заглушим наш мотор. Боже мой, боже мой. Что? -то? Что это? У нас дефицит еды, поэтому давайте пока что наловим рыбку. Посмотрим, что ловится в этих местах. В целом, все то же самое. Эх, номер один. Жалко, ты не видишь всего этого. Это тебя вообще не должно здесь быть. Такой момент торжественный. Номер один. Так жалко, что ты этого всего не видишь. Погодите. Вот, смотри. Ой, блин. Не в ту сторону поставил. <смех> Ты все равно не можешь увидеть это. Давайте поплывем вокруг. Я уверен, эти стрелочки здесь не просто так. Смотрите, там даже как, как то реально здесь машины катаются. Я тебя вижу. вход. Оу, он такой низкий для меня. Ничего, просто плывем туда. Походу так. Погодите. Оп, якорь. Все, все, все, все, все. Выключить. Выключить. Я на всякий случай с собой возьму зиплайн, я не знаю, понадобится он мне или нет там. Крюк для мусора, давайте сделаем новый. У нас с вами еще очень хреновый лук, и мы его только что обновили. Скорее всего, лопаты нам понадобится. Ну что, вы готовы? Сейчас рассвет, я полностью приготовился, куча еды, вода, оружие, все это есть. Мы Понеслась, мы здесь. Что это? Просто ящики. Открывай! Неужели? Вау, тут все очень, да, технологично Нам нужно в лифт или на поверхность Или в генераторную, я вообще не знаю Двери закрыта. понятно Тут нужно целый квест пройти, прежде чем попасть наверх Что это? Тараканы? И еще ниже, да? Ой, в какую-то жесткую тьму мы спускаемся. Страшно. Хорошо, окей. Лабиринты начинаются. Прям в пенумбру играем, словно. Наверняка здесь есть кто-то, кто попытается меня убить. Например, крысочмошница. Вот это вот. Простите. Да. Вот. Аккуратненько. Да, блин. Она тоже знает, как надо прятаться, да? Ага. А два. А три. Ну, да, погодите. Четыре? И хорошо, что обновил лук. О, как чавка громко. Кто-то может услышать мой чавк. Надо быть предельно осторожным. Кафетерия генераторная. Давайте сначала в кафетерий зайдем. Ага, здесь просто ресы. И вон, вон, вон. <соспалит> Боже мой, как испугался. Как испугался. Не ожидал. Не ожидал! Не трогай меня. На тебе, посраки. На тебе, еще посраки. О, тут двух стрел хватило. Так, ну в кафетерии ничего нету, кроме просто обычных ресурсов, которых у меня тысячи. Давайте в на пойдем. А, -а, а нет, стоп, сада надо, тут что-то важное. Что это? Поднять деталь для генератора. А, а мы как раз туда бежим. Сторидж. Можно зайти. И генератор туда же. Также и плантация в эту сторону. Нет никого. И еще одна деталь для генератора. О, няма. Общепки. Вы видели мой плод? Я зажиточный человек. Что за остатки? Почему я должен это есть? Использовать. Использовать и не хватает одной. А куда ж ты? Ага, понятно. Нам нужно будет разгрести все вот это вот. Хорошо, пойдемте искать еще одну деталь генератора. Но я уже, если честно, начинаю путаться в этих лабиринтах. Где тут что? Вон она! Генератор активирован. Так, ну ладно, начинаем пазл. Разгребать. О, мы будем играться сейчас. У нас только есть... Два слота, которые мы можем двигать, все это. Мне кажется, ли вот эта изолента как-то нам должна подсказывать. Ладно, давайте будем ломать голову. Погодите, давайте поймем. Все ясно. Эти изоленты и правда указывают путь, потому что вот эти контейнеры, видите, без стенок. Ага, таким образом мы с вами выстроим себе путь, если будем пользоваться этими изолентами. Друзья, я почти, почти решил, немножко подзадолбался, но оно здесь, оно уже готово, готово нас пропустить, есть. Все, я это сделал. Идем, идем, идем, идем, идем, идем. И мы прошли. О, берем оружие в руки. Смотрите, что это. Поднять чертеж водопроводная труба. И заметка. Двигатели загорелись. Мы два дня подряд шли на максимальной скорости. Проверили проводку и нашли целую кучу мертвых жуков, которые забились в трубку и подачи охладителя. Один из инженеров осмотрел внешний блок двигателя. Нашел мальчика с собакой. Хорошо, что нашел. Мы уже готовились закрыть все и уйти. Осталось закрыть э, ториевый реактор, и можно идти. Но погодите. Мы идем на поверхность. А, блин! Что ты хочешь мне сказать? В смысле? В смысле? О! О! Нет! Нет! Все закрылось! Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, творишь? Все, я понял. Сейчас все наполнится, нам просто надо немножко подержать. Воздух легких. Чуть-чуть. Всего лишь чуть-чуть. Прошу тебя. Или как? Нет, почему-то туда мы не можем. Может быть, нам надо сюда? Игра, что ты творишь? Оп, так быстро открыл закрыл. В какую сторону? Надо подышать. Надо подышать. Нам необходимо покинуть это место. Здрасте. Здесь поверхность? Отлично. Точно нам нужно на плантацию. Оу. Есть! О, мы живы. Как хорошо, что мы живы. Записка. Когда двигатели заглохли, мы пошли проверять, в чем дело. Оказалось, аппаратура поджарилась из-за кучи жуков. Можно сказать, танго а пришел конец. В довершение всего поднялся бунт после того, как Туля открыл огонь по плотам. Мы с инженерами, мальчиком и собакой нашли безопасное место и запаслись едой на пару месяцев. Надо раздобыть лодку. Короче, тут все, не слава богу, везде. Так, куда же нам пойти? Сюда или на плантацию? Решим в следующей серии, огромное всем спасибо, что смотрели, если вам понравилось, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал, посмотрите вот этот видос, посмотрите вот этот видос, зайдите вот сюда, с вами был Юджин, друзья, огромное всем спасибо, что были со мной и что остаетесь со мной, всех вас люблю, обожаю, целую, обнимаю и всем пять!